Привет! Расскажу как ставить видео на Behance с автовоспроизведением В первую очередь создаете анимацию Если Mac, я использую программу Principle для этого Если Windows, Stop, Protopay либо After Effects Далее загружаете ваше видео на сервис Vimeo Открываете его настройки, просто щелкайте на него У вас появятся настройки, здесь переходите в Embed И отключаете абсолютно все синие тумблеры, переводите их в серые также очень удобно создать отдельный пресет, вот здесь Create Preset, как у меня, где будут включены абсолютно все. Одним движением, готово. У нас теперь чистое видео, без различных вставок. Далее нажимаете Embed Code и после кавычек, вот здесь, вставляете следующую фразу. Вопрос AutoPlay 1. Это нужно, чтобы ваше видео автоматически воспроизводилось на странице Behansa. Без него работать не будет. Но здесь не вставляется, вам нужно наоборот сделать, скопировать отсюда. Перейти. Вопрос автоплей. Ctrl-V. Далее копируете весь ваш код, переходите уже на Behance, создаете новый проект, естественно, нажимаете на встроенный код, Ctrl-V, встроенный. Готово, ваше видео загрузится и будет автоматически воспроизводиться. На бесплатной подписке сервиса Vimeo доступно одно видео в проекте с автовоспроизведением, остальные придется делать с помощью уже гифок, гифки. Цены, мне кажется, у сервиса довольно кусачий, на год 475 рублей в месяц при условии подписки сразу на год вперед. Мне кажется, можно было создать тариф чуть подешевле, но с меньшим, к примеру, количеством э, гигабайт в год. Мне, к примеру, столько не нужно для проектов на Behance. На сегодня все, надеюсь, было полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, конечно, на блог ВКонтакте и Телеграм. Все ссылки будут в описании. До новых видео, пока.